Вот что находится внутри баллонов Столько ржавчины Видите Поэтому каждые пять лет Баллон нужно обязательно Подвергать процедуре Очистки от ржавчины Вот так происходит очистка баллонов От ржавчины изнутри Потому что в баллонах очень много рзац. Да, вылетают от этого клапана. Редуктора. Вот этим мы и занимаемся в димнее время, да и летом. Занимаемся очисткой баллонов. А потом, естественно, опрессовываем их. После того, как мы очистили баллоны, мы их красим и производим сборку. Вот как раз заканчивается сборка, устанавливается тяга на резервный кран. Вот тоже производим сборку. 2 по 5 и селитровый для подростков. Так, вот это мы как раз просматриваем, как почистили баллон внутри. Ну, очистка-то очень удовлетворительно. Почистили очень хорошо. Вот так вот. Вот. Это самый первый акваланг. Украина один. С 5-литровыми баллончиками. Со систочком. Вот он. Стоит свисток. Даже здесь редукторами. Здесь просто здесь просто стоит дюза, жиклер. Вот такой аппарат у нас есть. Есть у нас еще и другой аппарат армейского производства. Музейная редкость. ШАП-63, вм 3 вот. Они давно уже сняты с производства, их нет. Резерв